Вот мы расслабляем весь позвоночник, да? Расцвесли голову, если там можно, то вы даже упираетесь в стол, mm -hmm. чтобы на себя. растясли голову максимально. Весь позвоночник, да, в все равно уходит. Теперь я его попросил подержать ему ноги, чтобы он не бежал. Mm -hmm. Можешь прям сверху навалиться, сесть на ноги, да? Да, можешь сесть, да, чтобы было да, вот так. Ага, держи. Да, по-моему, нет. Вот. Сейчас такие ну, колени. Ну, ну, ну. Открываю <смех> вот, вот, вот, вот. вот, Берем за череп, верхнюю часть черепа. Тянем на себя. составляемся. И резкий живок. Это не 8-8. <смех> Все, одна... а, да. Вот, кстати, поясни, откуда у тебя было? До сюда вот до сюда прошло представляете иногда там даже до копчика вот многие все может даже